Добрый день, с вами Дмитрий Рудых. В этом видео я расскажу, каким образом можно узнать стоимость земли в Московской области. Прежде чем приступим к изложению сути способа определения стоимости земли, определимся с тем, о каких видах земель пойдет речь. В первую очередь речь пойдет о государственных землях, то есть в частности о землях, принадлежащих Московской области. Также пойдет речь о государственных землях неразграниченных, то есть землях, которые ну, располагаются на территории Московской области и которые не разграничены между а, субъектами, то есть между государством и муниципальными образованиями. Таких земель достаточно много. И третья категория земель, о которых пойдет речь, это земли, принадлежащие муниципальным образованиям, городам, поселкам, районам, расположенным на территории Московской области. И второй критерий. Земельных участков, о которых пойдет речь, это земельные участки, на которых располагаются объекты недвижимости. Дома, здания, строения и так далее, другие сооружения, которые принадлежат гражданам либо организациям на праве собственности. Иными словами, если вы имеете земельный участок на территории Московской области, например, на условиях аренды, и у вас на участке построен дом, с, другое здание либо строение сооружение, которое является объектом недвижимости и вы являетесь собственником данного здания, то вы соответственно можете выкупить данный земельный участок по определенной стоимости. Как определить данную стоимость и будет как раз показано в данном видео. Поэтому, если вы являетесь владельцем, не собственником земельного участка, на котором, стоит ваша недвижимость то данное видео будет для вас вполне полезно Итак, приступим для определения стоимости земельных участков будем использовать справочную правовую систему консультант плюс поисковой строке своего браузера можете набрать 3w.consultant.ru и попадете на сайт данной справочной правовой системы нас интересуют некоммерческие интернет версии кликаем на них и опускаемся, ищем некоммерческий интернет версии «Консультант плюс региональное законодательство». Данная интернет-версия содержит законодательство порядка 85 субъектов, в том числе и законодательство Московской области. Кликаем «Начать работу». В карточке поиска нам необходимо заполнить одно поле – это номер. Номер в данном случае вы увидите в строке. Я покажу, как его заполнять. Номер 23-96-OZ. Обратите внимание, что последняя Знаки ОЗ это буквы, а не цифры 0,3 Вводите его в строку ставите галочку и кликаете ОК. Затем кликаем Показать список документов. Система выдает нам нормативные документы, принятые в Московской области. В данном случае это Закон Московской области еще 1996 -го года о регулировании земельных отношений в Московской области. Это отправной документ, который нам позволит найти источники, в которых содержится информация о стоимости выкупа земельных участков, о которых я говорил на территории Московской области. Открываем данный закон. Он достаточно объемный. Можете его его просмотреть через оглавление либо непосредственно сам текст возможно для себя подчеркните что то Интересная и полезная в плане определения правил игры в земельных отношениях на территории Московской области. Но для целей данного видео мы будем непосредственно искать нужную нам статью. Это в данном случае статья 12 «Порядок определения цены земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности». Кликаем на данную статью и в этой статье находим пункт 3.1. Данный пункт определяет цену продажи земельных участков, которые действуют в настоящее время, то есть с 1 июля года года в данном пункте есть два абзаца первый абзац содержит следующую информацию цена продажи земельных участков находящихся в собственности Московской области или государственная собственность, на которой не разграничена, гражданам и юридическим лицам, имеющим собственность издания сооружения, расположенные на таких земельных участках, устанавливается правительство Московской области. И второй абзац цена продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, гражданам и юридическим лицам, имеющим собственность издания сооружения, расположенное на таких земельных участках, устанавливается органами местного самоуправления, соответствующих муниципальных образований. Иными словами, из данных пунктов с следует, что земли находящиеся в собственности Московской области и неразграниченные земли, стоимость их выкупа определяется правительством Московской области. Для муниципальных же земель стоимость выкупа определяется органами местного самоуправления этих муниципальных образований. Это конечно все очень познавательно, но не дает нам исчерпывающего ответа какова же конкретная стоимость того или иного земельного участка. Для этого нам необходимо воспользоваться дополнительной информацией, которую нам предоставляет данная система. В данном случае для определения стоимости земель, принадлежащих Московской области и неразграниченных земель, нам необходимо кликнуть на дополнительную информацию, которая содержится в данном квадратике. Откроем его в отдельном окне и перед нами Открывается постановление правительства Московской области 2012 года об установлении цены продажи земельных участков, находящихся в собственности Московской области или государственной собственности, на которой не разграничено. То есть если вы арендуете земельный участок непосредственно у Московской области или арендуете участок, собственность на которой не разграничена, то стоимость выкупа данного вашего земельного участка будет определяться данным постановлением правительства. Откроем его и посмотрим, какую информацию содержит данное постановление.